Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames и мы продолжаем Long Dark, The Long Dark. Uh, у нас uh, на повестке дня эпизод 4. Я сразу предупреждаю, если будет uh, какая-нибудь авторская песня, еще что-нибудь, мне это придется вырезать. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг неожиданно начнутся какие-нибудь звуковые скачки, там картинка будет как-то странно меняться, еще что-нибудь. Ну, я как бы вас предупредила заранее. То есть, если вдруг что, будут еще и субтитры, которые будут помогать сориентироваться, что происходит и так далее. Так, переходим к эпизоду 4. Да уж меня посадили в автобус за хорошее поведение? Это автобус в Черный Камень. Черный yeah, Камень? You know, Rock, ну, ты знаешь, федеральная тюрьма, Черный Камень. <laughs> Туда сажают худших из худших. Тех, mean, кто недостоин жить на материке. Hello? Алло! Это мне отступные мельницы? У вас есть доктор? Нам нужен врач, медицинская помощь, хоть что-нибудь! Ты должен доставить мое сообщение. Сделать это за меня, оно важное! Спроси Этвуд. Этвуд. Понял. Что за сообщение? Винтермьют. Воу, во да-да-да, что такое было было. Только из чего? Это вот поймет. Винтермьют, вот. Это все нам показывается прошлая серия Маккензи, что с нами было, что происходило. А, да-да-да. Что в чемодане? No Понятия не имею. The показать тебе, что бывает с теми, кто мне врет. После того, как я закончил, она бла-бла-бла. Она? Не волнуйся, пилот. Все с ней скоро вы с ней скоро встретитесь. И все, и на этом мы закончили как раз предыдущее путешествие именно с Маккензи. Жена Маккензи жива, она вышла как раз из пещеры, и куда-то там где-то ходит, что-то бродит. Зачем мы должны тащить этого говнюка? Он слишком тяжелый. Заткнись Мэтис приказал тащить ублюдку Вот мы и тащим Блин, а нас э, Все отобрали, да? Они приближаются Слыхала о том, что случилось С, с, с, с, с кем? С Леклером Не верь всему, что говорят, Критет Стрела в груди, мужик! Chest... Прям в груди! You know, волки так не делают! Really? Да ладно! Wolves don't use волки не стреляют волков. из лука! Неужели ты сам догадался? Иди ты! <свят> За нами кто-то ходит. И это точно не волки! <свят> это Молли, <свят> да! Мэнти с этим разберется! Да что мы here? вообще здесь забыли? Не забывай про план. Сначала вытащим донора. Донор. Чего ты собачий. Черт, он очнулся. Чего? Кто такие вообще, чуваки? Воды. Эй, эй, Матис. Он пришел в себя. О. Привет, дружбан. Так, так, живо, значит. Это не твоя заслуга. А у тебя крепкая башка, пилот. Я говорил тебе, что я упертый. Женщина. А, та, про которую ты расспрашивал на дамбе. Да. Она еще там. Теперь ей спешить некуда. Ах ты ублюдок. Расслабься, Маккензи. Ты с ней даже не знаком. Откуда ты так одна старушка, которая заблудилась? Это что, это наша бабуля, что ли? Забрела на дамбу, пока я там отсиживался. Увидела меня, начала кричать. А, нет, наша старая мать, она серая мать. Слепая. Пришлось ее заткнуть. <laughs> Oh, no ты даже не представляешь Какое so А почему ты за нее так переживаешь uh, Это не matter. важно Может причина it? вот в этом Это что значит такое no Я уже говорил Я даже не знаю что well, это Ну okay, ну хорошо пилу. Мы все равно вскроем замок Уже скоро и тогда мы оба узнаем, что внутри. Ну и замечательно. Hey, uh, Ах, да, Маккензи. Что, даже поспать не даешь? Отвали yeah. меня. чё you look like shit. Дерьмо выглядишь. А ты будто лучше. У тебя один глаз красный вообще. Черт, Мэтис! сколько же мы будем из этого пугая? Завали уже Этот бугай может стать нашим билетом отсюда. Так что унеси его. И завали хлеба. что-то происходит, что-то происходит, что-то прям, да. Сюжет заворачивается, закручивается. Они нас нашли! Какого черта? Жирыте их, жрите! Жиры, жри, жри! О, ну, хорошо, поехали! у -ху! Ох, б твою мать! Не походите, получите ублюдки! Фига себя, мы так не можем! Нужно идти! Серьезно, Маккензи, е-мое! Самоубийца! Псих! Где пилот? Они не должны найти меня. Надо освободить руки. Блин, а ну у меня ничего нету, да? Я... Пустой! Опять пустой! Ну, у меня, по крайней мере, сейчас тут нету... Тихо. Да, у меня тут нету ни еды, ни температуры, ничего. Так, тихонько, тихонько, тихонечко, тихонько. Так, где он, черт подери? Мы эти в ярости. Так, пробегаем. О, там эта печерка есть какая-то. Хорошо. Так, меня не должны видеть. Говорит нам Маккензи. Это что? Ничего. А волки. Куда он дался Найди его. Не то пожалейте. Они где-то вот прям совсем рядом по звуку. Она опять напоминает управление на корчиках левых control. Хорошо, что напоминает с каждой новой главой. Потому что они эту игру, я уже не помню, сколько лет они ее делают. Это прямо очень-очень-очень долгая игра в разработке, в разработке находится. И она еще не вся вышла. Нет, ничего! найти эти проклятые волки! Мне нужно покурить. Плевать на волков! Надо быстрее его найти! Чёрт! Пускай бежит! Волки не дадут ему далеко уйти. Послушай, кретин! Мэти сказал, что пилот наш билет с этого проклятого острова! Не рад, ты не хочешь вернуться на материк? Геллер, ты же chin. видел ту стрелу, мужик! Надо найти этого парня, пока Пэнни Мэттис опять не взбесился. You know like? Ты знаешь, какой он в гневе? Пошли. Не хочу выбирать между Мэттисом и волками. Не нравится мне это место. <звы> Фига себе. Откуда вы вообще сигареты достали? Хотелось бы мне знать. Нельзя останавливаться. Тем более вот так вот. Где вы взяли сигареты? В Америке, насколько я помню, с этим плоховато. Или это Канада, или что это? В Канаде вообще не знаю, как с этим. Так, все, валим. Но они ушли в другую сторону, по идее. Ну нас да, у нас ни голода, ни холода ничего. Это, это на самом деле замечательно, а? не не нужно это сделать. Да вот у тебя тут скал тут дыхринище, по три не не знаю руку. Хотя это на самом деле похоже на альпинистский трос, которым тебя замотали. Но блин, альпинистский трос и он вообще это жесткая тема. Так, куда идем? Пошли вот так. Дорогу нас ведет вот сюда. Сюда так сюда. Какие-то проблемы. Ну, с Маккенди, по идее, должна быть история поинтереснее. Хотя, если там остались mm -hmm. все <свист> о Разрезаем веревки, давай. <свист> <свист> о, хорош. Блин, я в одном сфитере, что ли? А, у меня до сих пор, то есть, получается, да? Ничего такого нету. И со собирать мы, соответственно, тоже ничего не можем пока что. Но зато бегает он как, а? Но выносливости у него очень мало. Даже меньше, чем у его жены, которая там вся была вешена. А, во, во вон туда, вот вон тут вот можно, кажется, забраться, да? Да, смотрите-ка. Точно, помню, помню, как можно тут это забираться. Замечательно. О. Ох! Не, не говори ничего. Вот сейчас востокудов где-нибудь меня тут обнаружит, да? Вот определенно точно, вот это я это зуб даю. Привет! Ну так и знала, вот так и знала. Вот я прямо, я не знаю, я прям могу будущее предсказывать, мне кажется, по игре. Вот и пригодился твой металлический контейнер. Мы с тобой еще не закончили, пилот. Далеко не уходи. Ну -мо! Что это было за пробежка? Чисто вспомнить, как это было. Я не помню, а четвертая часть, она, наверное, дольше как-то всего разработана. Ой, еще, я вырезаю, вырезаю, вырезаю. Все, песня закончилась, я ее вырезала. Она опять не пропускалась, ничего, если не происходило, бесит меня. Игра хорошая, песня отстой, короче. Вот так вот. Ну что, авторская. Как раз разговаривали недавно с коллегами на тему того, что вот ты покупаешь, к примеру, кассету, там диск, еще там вот где-нибудь платишь за песню, за песню, еще что-нибудь, ты можешь ее слушать сам ты можешь ее дать послушать другу. Но вот, если ты, к примеру, да, вот в игре какой-нибудь запускаешь игру, тебя могут забанить. Ну, вот тебе прилетит штраф за авторскую, использование авторской песни. А игру-то я купила, но показать, ну, как бы, протранслировать какую-то авторскую песню, я не могу. Эй, эй, дочнулся. Эй, я слышу, как ты там возишься. Подойди к окну. Надо поговорить. Встань на унитаз, чтобы затянуться до окна. Типа к этому, что ли? Это что? Ой, да не врытый, гремит, он ходит. Нет у тебя ничего. Вот реально, послушайте. Он типа кастрюльками гремит водичкой там, но ничего у него нету. Че это ложь, звездеж и провокация. О, мужик какой-то. Ну, здравствуй. И добро пожаловать в этот странный цирк. Кто? Кто? Ладно. Кто ты? К сожалению, я тут главный. Что-то не похоже. Да, обычно я нахожусь по другую сторону решетки. Меня зовут Фрэнклин. Я начальник тюрьмы Черный Камень. А ты кто? Маккензи. Франклин, Франклин что-то происходит. Ситуация такая. Мы с тобой сидим под замком. Мэттис и его бандюки пытаются кого-то вытащить из одной камеры. Мы живы пока что. А значит, мы им зачем-то нужны. Электричества нет уже несколько дней. И помощь вряд ли придет. Похоже right. на то. Так, черный камень. So. Так, черный камень. Что значит? Yeah. Да? Тюрьма срого режима. Построена сотню лет назад пару. Что? Настоящая крепость. Выход есть? Видел стены на пути сюда? Я был. Нет. В общем, стены не такие высокие и не особо впечатляют. Знаешь почему? Понятия не имею, потому что любой безмозглый су... сукин сын, который надумает бежать, будет пробираться через 50 километров леса, в которых живет куча опасных зверей, так что удача найти дорогу, которая ведет отсюда. И все сюда... Что? Да, ну выбраться-то как-то будешь? А, выбираться-то как-то будешь? Лет 20 назад сбежали двое заключенных, они вернутся через три дня, полумертвые, умоляли взять их обратно. Это была середина лета. Я тебя понял. Ну, знаете, про Мэтис. Итак, Мэттис. Ты его знаешь? О, да. И очень давно. Его осудили за убийство на Потерике лет 10 назад, отсидел с семьей и вышел по УДО. Тогда я был начальником одной из федеральных тюрем, и, скажем так, Мэттис не горит желанием присылать мне открытки на Рождество. Есть идея, что он uh, здесь делает? К сожалению, да. Он пришел за донором. Донор? А это кто еще? Его сын. Черт. Прям семейное воссоединение уродов. Мэттис бандит. Ну, бандит старой школы. Убийство, кражи, угонное ограбления. А вот Донор, он очень похож на отца, но это еще не все. Понял, он плохой человек. Ну, он закрыт в черном камне, понимаешь, что это значит. Смотри, Мэттис плохой человек, но Донор еще хуже. За эти годы я много преступников повидал, но Донор... Из-за таких людей начальники тюрьмы и не спят по ночам. Он прогнил изнутри. Именно для таких и строят тюрьмы типа Черного Камня. Таких, как Донор, уже не исправить. Они здесь не для перевоспитания. Их просто нельзя возвращать в обычное общество. Они хотят уничтожить мир, в котором мы с тобой живем. Уж если Мэдис плохой, то Донор – настоящее зло. Ну, давай. So, Понял. Он очень плохой человек. Мэтис <laughs> пришел сюда him. его вытащить. Напомню. Почему yet. мы нас еще с тобой не убили? Well, ну, тут целая story. история. Пару недель ago ago. назад вырубило электричество. Uh, запасные and генераторы какое-то время держались, но потом заключенные вырвались и смяли охранников. И смяли охранников. Они взяли ключи от камеры, одиночки, и пошли за донором, и на этом бы все и закончилось. Но они не смогли открыть дверь в камеру. Что-то ее удержит, и это сильно бесит Мэтиса. Это стало плохой новостью для нас. С тех пор, как меня заперли здесь, я не видел ни одного охранника. Я опасаюсь худшего. А теперь, когда еще и Мэтис здесь... Но если электричества нет, почему двери до сих пор закрыты? На них установлена механическая защита. Напоминаю, тюрьма очень старая. Хотя это все равно не объясняет, почему доноры еще сидит заперти. Что ты имеешь в виду? Ну, по моим прикидкам, они уже должны были освободить его. Но что-то или кто-то им мешает. Хочешь сказать, тут есть кто-то еще? Именно это я и хочу сказать. Но кто? Я не знаю. Но из-за всего этого Мэттис злой, как черт. Так что поводов хоть для малейшего радости у меня нет. Черт, они идут! Возвращайся на койку. Это значит Мэттис, да? И чё ты идешь тут? So, pilot. Ну что, пилот, ты вернулся в мир живых? For now. Пока что. Yeah. Ага, но от тебя у меня уже a голова болит. Вот да, да, да. <laughs> вот от того взгляда you на тебя хочется убивать. Вали отсюда уже, а, говномес. So, Эй, начальник. начальник, кажется, у нас небольшая проблема. Я все никак не могу попасть к донору. Ты не знаешь, be? Почему? Я уже говорил тебе, в тюрьме есть какая-то система блокировки. Наключился еще до твоего прихода. Донор просто... <свист> <свист> <свист> <свист> Даже не смей произносить его имя. <свист> <свист> Я ничего не знаю об этом. <свист> Парни говорят, кто-то ковыряется в системе. Они говорят, стало еще хуже. Каждый раз, когда им почти удается открыть замок, пер перед ними встает новое препятствие. Разве не ты был здесь главный? Я. И ты говоришь мне, что понятия не имеешь, как у тебя тут все работает? В том-то и now дело. Сейчас все работает не так, как должно. Bullshit. Бред собачий. Не трать мое <coughs> <твое coughs> время. И свое тоже time. не трать. <coughs> у тебя его не останется, <coughs> если <coughs> мы <don't> не откроем <coughs> эту дверь. Мэтис, я don't ничего any не знаю. Дай-ка я свяжу тебе память. О, падла. Блин, ну тут да, такая ситуация. Не особая. Эй, Эй, Мэтис. Может, не так сильно. Слушай, ну, может, пригодится, чтобы вытащить его. Мэтис. Мэтис. Он паршивый выглядит. Ты перестарался. То есть это получается папаша Мэттис, да? И он пытается вытащить сына. Че, опять ко мне попрешься? У тебя ко мне любовь какая-то, иди. Давай, проходи, проходи мимо, проходи. О, черт! Он совсем плох. Ага, Мэттис стал неуправляем. Это из-за донора. Он почти с катушек летел. Почти. После крушения автобуса он сам не свой. Будто зверь в клетке. А на что он вообще рассчитывал? Помнишь Мон Монреаль, да? Я не про это, тупой кретин. А что было-то? Помнишь, как Мэтти сбежал? А, это? Меня же там не было. Только слышала в общих чертах. Вот-вот, приводи начальника в порядок, пока я буду рассказывать. Короче, план был очень хорош. Мэть с его месяцами придумывал. И у каждого была своя роль. Все было как в чертовом кино. Итак, мы выбираемся и начинаем наводить там шороху. Мы выходим главным воротом, ох и шум вокруг, настоящий хаос, а водила, который должен был нас подобрать, опаздывает, да ладно, шут. прохладно, короче, водила подъезжает только минуты через две, сирены вовсю рывут, теремные охранники идут за нами, ощущение, что нас вот-вот схватят. все, почти конец. Мы кричим мэттису, мэттису, мол, давай, мужик, пора сваливать! Но Мэттис просто стоит и сверит глазами водилу. Смотрит, как удав на кролика. Водила в ужасе. Мэттис подходит к фургону медленно. Мы все запрыгиваем туда и кричим, мол, залезай! И, и мы видим, как в нашу сторону бегут чертовы охранники. Все, оттас надо уносить ноги! Мэтис, он вытаскивает водилу из фургона, поворачивается к нам, смотрит на нас безумными глазами и говорит, Уезжайте. Спокойным, но грозным тонусом. Тон, Тоном, господи. А затем начинает выбивать дерьмо из того водилы. Ого! Угу". Я знал, что в Монреале все было плохо, но чтобы настолько... В общем, мы-то уехали. А вот Мэттис... Копы только в пятеро смогли оттащить его от водила. Задержка водила его волновала сильнее, чем то, что его снова схватят. Чертов псих. Мэттис не из терпеливых. Он очень не любит, когда план срывается. Он не любит, когда его подводят. А сейчас закрывается его план вытащить донора. Это лишь вопрос времени, когда он... Щелкает больно. А, психанет, как в Монреале. Он плохо выглядит, да? И что будем делать? Если он умрет, нам уже будет хуже. Нужно как-то его заштопать. Ну, на пути сюда я видел какую-то больницу. Ништяк. Гони туда за припасами. Чёртов с два! Разве не there? слышишь? Там волки? Не будь дураком, сходи! Сам туда Why иди! Left, Почему я you know, всегда все head? делаю? Ага, а кто the the тогда the пошел the искать лекарства, когда он пропал? Way I'm going я туда ни за что не вернусь! I'll do it. Я сделаю. Did you hear something? Ты что-нибудь слышал? I said, I'll do it. Я сказал, что you know, я это сделаю. Выпустите меня, я добуду припасы. Мы не с тобой разговариваем, пилот. Сиди тихо и молись, чтобы Мэттис не, при... не перевел твое внимание... свое внимание на тебя. Если он умрет, кара пойдет на вас. Вам оно надо? Кара пойдет. Кто так вообще говорит? Слушай, сюда, пилот. Может, закроешь варежку? Разве вам, вам есть что терять? Я схожу туда, на меня нападут волки. Невелика потеря, верно? Погоди, мужик, это плохая идея. У Мэтса есть на него планы. Заткнись. Ладно. Right. Right. Ты прав. Ты уже наверняка успел там освоиться. Sure Думаю, пара волков для тебя уже не проблема. Мы тебя выпускаем. Ты приносишь припасы. Начальник хватает. Возможно, мы даже не дадим эти сажать тебя с потрохами в следующий раз. Time. Понятно. You let me out. Вы меня выпускаете, я добываю припасы, начальник живет. Видишь, он fast. быстро учится. Day, Ты все исправишь, пилот. Только не облажайся. Да, на на, на, на какую-то крыску похож, мышку. То, что у нас в эфире бывает, там бегают вот эти крысы. Одно лицо, мне кажется. Даже усики такие же. Шевелись, пилот! Вы мне куртку хоть дали? Начальник не так много времени. если ты думаешь бежать, не забывай, твой ценный чемодан у нас. Нет, конечно, замечательно. Что на бред-то хоть? Сыровый смертельный мороз. Как же мне тебя не доставало. Ненавижу. Блин, а я в чем? В чем ход? Ебая! Еще и подранное все на мне. ё -моё! Ну, алло! Я так хорошо была одета-то в прошлый раз. ё она Ладно. Аккумулятор. А нахрена у меня аккумулятор? О а чем мы можем как двери полно брошенных машин, которых еще остались. они на свинцовый лом. О! Нет. Спасибо. Мне пока свинцовый лом не нужен. О, сразу шоколадку нашла. Сразу, моментально. Ну что, начинаем все обратно лутать. то что нам нужно кучу всего найти. Как можно больше всего. Ага, багажник мы так просто не вскроем. Ну-ка. Так, смотрим, под ноги тут нигде ничего. Кепка? Ну, давай. Давай хотя бы кепочку такую вот. Потому что у нас, по-моему, даже на башке ничего нету. Так. Это у нас что? Мой пришли, Давай, давай, газета, давай. Сейчас нам нужно как бы все. А там козырек есть? А это ничего нету. Ну ладно, погнали отсюда. Так, вот еще одна машинка. Открывается? О, открывается багажник. И пусто там. Замечательно. Так что, внутри есть? Ладно, не буду... А в пикапе, кстати, у них очень часто пока ничего нету. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Зато он бегать может часами, мне кажется. Да, необходимо ключ от тюремных ворот. А мне меня что, нету? А где я его найду? А вон там какие-то ворота открытые. Да? Я могу прям выйти? Прям вот так. А вот, вот это я могу открыть? Нет. А так. А тут какое-нибудь оружие. Вдруг сейчас пистолет какой-нибудь найдем. Это же полицейская машина? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Или патроны хотя бы. Ну что-нибудь. Ну, алё. Так, вот тут какой-то проход, заход, выход. О, ткань. Где эта тварь хрюкает на меня? А, о, олени жрет. О, рюкзачок. Уже хорошо. Так. Носки нормально, сойдет. О-о-о. Ладно, сойдет. Это что? О, патрон для револьвера. Ткань хорошо. Потому что нам нужно будет еще кучу всего чинить. Кучу всего делать. Батончик. Архивный отчет. Труд. Блять, надо было прочесть сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Вот, вот, вот, вот, вот. Проверить архивный отчет черный камень написана история том б эту работу предложил моему мужу приятель с которым он они служили во флоте это было в начале 50-х и дела у нас шли неважно как я потом узнала от других жен в черном к кам... в черном камне наверное вот так идут работать не от хорошей жизни нам дали небольшую хижину в деревне по соседству с тюрьмой большинство работников жили неподалеку но не все кто-то старался держаться от тюрьмы как можно дальше. Дальше, несмотря на то, что туда было очень тяжело ездить зимой, я старался думать о том, что там происходит. Но это место изменило моего мужа. Он был хорошим человеком, просто ему не везло с работы, как и многим в то время. Как и многим в то время но остров великого медведя он оставил в нем какую-то непонятную грусть я ухаживал за садом и писала письма сестрам такими мне и запомнились эти годы бесконечные письма и ожидания когда сезон закончится и мы уедем так это архивный отчет какой то Странный у вас архивный отчет ищите запятанной кровью страницы на территории Черного камня. О, топливо для фонарика. Труд. Хорошо. Так, газету мы пока брать не будем. Вроде бы все. О! Дрова, дрова. Это хорошо, дрова нужны. Ага! Спасибо. По-больному бьют. Сразу мне перчатки показывают. А она ничего, да? Нам мне... не даст книга. Никаких навыков. Высушенная кожа, кстати, это неплохо. Это очень-очень неплохо. Так, нужно теперь все обыскивать. Искать все, что нам... Блин, нам куртку, штаны. Много, много штанов. Потом это все чинить тоже. Носки. Блин, я столько всего хорошего находила. Банка с по порохом. Ткань. Это нафиг не нужно. Так, Ладно. Да ладно. Мы можем это закрыть? Так, закрываем. Чтобы к нам не могли про. А мы что, пройти туда не можем? Серьезно? Это просто так по приколу, что ли, нам сделали? Так, а вот тут что, что это, ч это, что это? Уголь, кстати, уголь. Так, мы вроде бы себе так вот набрали, чтобы разжечь костер. На это у нас как бы уже все есть. Нам теперь нужно будет что-нибудь на жрачку собрать. Блин, все закрыто. Тут закрыто, там закрыто. Я хоть куда-нибудь пройти могу. Мне бы реально мне бы не помешал, где-нибудь тут. Вот, кстати. А, вот мы можем. Серьезно. Надо придумать, как сюда попасть, серьезно? Так, а ты хоть что-то на себя одел? Ну да, в кепочке так неплохо, неплохо, неплохо. Can't feel my hands. Не чувствую руки. Так, а мы тут никак не обойдем, да, это все дело? Или там можно как с какой-то другой стороны зайти? Я просто без понятия. Не, не, я ни разу не была в тюрьме, я не знаю, как эти выглядят. Что там вообще происходит? Ключей нету, никаких. Как это все обходить, проходить, вообще я без понятия. Мне что, мне придется выйти на улицу, что ли? К волку? Как-то мимо него проскочить, обходить это все надо. Так что ли? Я не хочу к нему выходить. Это же мать его волк. Что у нас есть? У нас есть один файл. Дерево пока оставлю открытым И аккуратненько попал в сторону Он там оленей жрет же ведь? So cold, да подумаешь, риск переохлаждения Но нам тут главное, чтобы нас тут не сожрали Факел я пока буду держать Держать возле себя, чтобы нас не сожрали Сиди, кушай, кушай, кушай, кушай. Не обращай на меня внимания, я так мимо проползаю. Держи, держи, держи, не отвлекайся. А если я вот так пройду, он на меня, меня обратил внимание? Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Кушай, кушай, кушай, кушай, кушай, кушай, кушай, Набирай все сил, будешь большим и серым. Так, вроде никто за мной не бегает. Так, тут я не вижу никаких дверей, как тут пройти вообще куда Какие-нибудь проходы-входы? Есть что-нибудь? Лё, Твою же мать! Ну, началось. Где он там? Да, в куину! Да, охренел! Да ладно, я ему дала отпор, серьезно. Some first aid. Это что, это из меня все выпало, да? Или это я с него стрясла? Волочь. Подонок! Кыш! Я тебе сейчас поручу. Подожди. Так, пока эта штука не кончилась, я себе шиповника наберу. ну на на на на ну на на, Где тут дверь? Вот, все, нашла. да да да тут, ту ту ту Не проберешься, ту Говна кусок! Иди в жопу! А? В смысле? Подождите! А я отсюда выбраться! А, Да-да-да, смогу-смогу-смогу! Слава Богу! Смогу! Ну да вы идите в жопу! А, вот, все, дверь открыли! Это я где? ты, блин, а вот чё, никуда тут попасть что нельзя? нет, вот куда-то можно. так, все, зак закрой дверь. странно. мне сейчас непривычно в таком формате заходить в дома. без прогрузки, без всего в смысле? так, деревянные спички, давай. все, нам больше не нужны деревянные спички, Так, холодильник, давайте поищем. все, ну, по крайней мере сейчас мы тут будем отогреваться. нужно все осмотреть. Отогреться хорошенечко. О, мусорку давайте тоже облазим. Микроволновка. Ш что еще дают? Так, подвижный ящик. Шоколадка хорошо. Еще один выдвижный ящик. Так... О, отличная тема. Так, а это что такое? А, это из меня капает. Из меня капает, кстати. Поляси. <laughs> На этом мы сейчас с этим разберемся совсем, конечно. А, нам нужно... Zoning? Риск заражения. У нас есть маленькая проблема. У нас ничего нету из аптечки. Вообще. С свол волком мне повезло. Не, не успела я это... Файр открыть. Так. Все, Так. Аптечка, аптечка, аптечка. Так, потери крови. Сейчас попытаемся, конечно, это все дело из от этого всего. Вот так вот. Ну, вот риск заражения. С этим я сейчас пока что ничего не могу сделать. Вот, теперь могу. Погнали. А бейсбол у нас нету, опять же таки. Зато их персики, блин, вздувшаяся банка не покатит. Так, нас тут слегка еще пошатывает. Ну ничего, скоро отпустит. Сейчас, сейчас, сейчас отпустит. О, чашка кофе, замечательно, забираем. Сейчас нас отпустит. Сейчас его отпустит, сейчас все будет хорошо. Все. Сейчас вот эту вот банку тоже возьмем. А -а -а, иди в жопу упырь! Козлина подрал меня. Ладно, набор лишить я хорошо. Так, что у нас тут? Кроссовки берем. Потому что будем драть книга. Мы... Она же ничего мне не даст. Ничего не дает, да. Ну, значит, потом выкинем. Сейчас пока. Футболка. Ну, давай посмотрим. О, патрон, отлично. Ну, в смысле, открыть сейф? Да, -мо! Алло! Книга. Нет, ничего не дает. Книга ничего не дает это, да? Это что? О, топливо для фонарика, хорошо. Тут у нас что? О, обезбол. Отлично. Давай. Во! Аптечка! Замечательно, все. Нас перестало шатать. Ну, блин, я вообще в шоке от того, чтобы смогли как-то отбиться от волка. Так нет, не надо нам вот этого вот ничего сейчас. А -а -а, козлы, ненавижу их. О, патроны для револьвера. Подозреваю, тут где-то рядышком револьвер сейчас будет. Так туалет. Набираем воду. Короче, да, взять все. Набираем воду из туалета. Это очень важно, это очень нужно, это прям необходимо. Так, это что? Встреча черного камня, часть первая. Встреча черного камня, часть первая. История основной... основания тюрьмы строгого режима Черный камень. Это смесь правды, вымысла и старого доброго преувеличения. Но она, несомненно, связана с историей острова Великого Медведя. Местные жители, как правило, стараются держаться подальше от этого места. Никто не может сказать, что и движет. Разумная осторожность или необоснованный страх? Есть и другие, кто утверждает, что самое страшное на острове Великого Медведя, это зима. И что жителям острова прив... привычным к таким морозам нечего бояться. Они крепче, чем любой заключенный. Ну, Кыр знает. Так, это мы забираем тоже. Я из туалета тоже воду вытаскиваем. Блять. Короче, да, возьми все. Просто. Все, и теперь с водой у нас сейчас проблем нету абсолютно никаких. так, тут мы вроде бы все забрали, тут все разобрали, все замечательно. А -а -а -а, по шкафчикам, по шкафчикам, по шкафчикам. о, фаер давай. О, патрон. оружие замечательное, то, что нужно. так, телефонная трубка нет. так, что еще у нас тут? Ой, фонарик вижу. Так, это пустой. Штан, джинсы. Ну давай. Закрытый черт. 92%. Неплохо, кстати, неплохо. Блин, закрыто, закрыто. Ага, где мне ключи На набрать столько ключей? Или гвоздодер нужен? Наверное, гвоздодер для такой темы. Опа, тут второй этаж есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, -а, а, крыша. Я тебя сейчас порычу, говнюк. А, -а, а тут еще можно вон туда вот добраться. Лохматые суки. Ходите там. Гуляете? Вообще, это на самом деле очень странно, то, что ты можешь... А, вот шапку, да, возьмем, возьмем. Нам нужны шапки. Ткань тоже возьмем. Странно, что я теперь могу входить в любой дом без вот этой постоянной подгрузки. Вообще бы нам бы поспать. Серьезно. Чтобы вылечиться. А, ну вот как раз солнце садится. дайте 12 часов храпанем. он еще согревается у нас. И мы на этом, пожалуй, закончим. Потом мы выйдем на крышу, уже пойдем в другую сторону, там куда-то еще прогуляемся. Вот. А, пить хочется. Как, у нас уже 17 кг всякого говна. <как> так еще бы ему покушать бы. А что у нас из еды вообще есть? У нас, кстати, неплохо. Так вот у нас чипсы, к примеру, есть. Чипсы это хорошо. У нас даже вот чуть-чуть есть. Вот шоколадки мы можем пожрать такие вот. И давайте мы, короче, да, на этом закончим все. Всем все, в этом дело, деле. Мы его покормили, попоили. Он отдохнул, все замечательно. Даже вытравил чуть-чуть, все. Огромное спасибо, что были со мной, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Все ссылки будут в описании под видео. И всем пока-пока.